Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь VFOG.net, интернет-портал, посвященный сим-рейсингу и автоспорту. И мы с вами находимся на известной трассе Каталуния-Монмело, что близ Барселоны, арене шестого этапа онлайн-чемпионата VFOG Back in History. Ну что ж, сегодня вновь мы будем ждать борьбы, борьбы за победу в гонке, борьбы за очки между грандами и, конечно же, не только ними, но и другими пилотами. И сейчас я представлю вам стартовую решетку. На первой позиции, на полпозиции, никого особо не удивив, Алексей Апарин в пятый раз из шести этапов чемпионата. Гонка это для него во многом особенная, как и для его напарника, поскольку последний раз Макларен, Мерседес, Мальборо. Ибо уже со следующей гонки, гонки 97 -го года, титульным спонсором Макларена будет Вест. Э, э, ну а следом за ним э, Юрий Воронов на своем Майлд 7 Бенетона Рено. Вторая позиция, это, конечно, не имало, э, но тоже очень неплохой результат. Особенно учитывая, что прошлый этап был буквально провален для Юрия. Следом за ним небольшой сюрприз э, квалификации. Гость э, чемпионата, который поедет один-единственный этап. Александр Кривенко э, на Тироли. Э, Следом за ним значит, только лишь на четвертом месте. И это место, наверное, для него во многом провально. Э, Богдан Холошевский на своей Феррари. Далее у нас напарник Кривенко Владимир Ковалев. И на шестом месте напарник Алексея Парина по Макларену Алексей Ермаков. Далее четвертый ряд открывает напарник Холошевского по Феррари Антон Плешков. Следом за ним напарник Юрия Воронова по Бенетону Артем Емельяненко. Следом за ними единственный в этой гонке Джордан, Джордан Александра Алешина Следом за ним его тезка Александр Но уже Никишин, который вот уже в который раз Да вообще на, на протяжении... Нет, простите, четвертый Да, четвертый раз подряд Подставляет интересы команды Залбер Следом за ними единственный в этой гонке Минарди и дебютант Марк Андронников Следом за ним э, Александр Колобенков, который в этот раз представляет команду Лежье И последняя шестерка пилотов э, Возможно, я так считаю По крайней мере большинство из них Будет стартовать из боксов так как для большинства пилотов здесь это непривычно низкие позиции, и это означает, что на квалификации их не было. Возможно, исключением, потому что для него это вполне возможно, будет Дмитрий Киселев на лежье, который на ваших экранах на первом плане. Вот, возможно, он примет старт с решетки. Насчет всех остальных я не уверен. Следом за ним Кирилл Именин, который в, это, в этот раз поедет на форте. Следом Илья Моисеев, единственный представитель команды «Вильямс» в этой гонке. Далее на 16 месте Владимир Соколов, второй пилот команды Заубер Далее единственный в этой гонке футворк Артур Бареев. Артур Бореев, которого вы помните, он был в нач... ну, участвовал в гонке в Монце, но недолго он там и проехал Очень быстро вылетел И, наконец, замыкает пелетон Богдан Ковалевский Итак, гонщики... Вот готовы к старту, и старт у нас вот-вот будет Я, помнится, вам задолжал с прошлого этапа объяснение, что случилось с Колобенковым и Антоном Плешковым Да, я обязательно вам расскажу, что же там все таки в СПА произошло Но сейчас давайте посмотрим старт К сожалению, камера очень далекая. Я слышу обороты поднялись, но сейчас будет старт. 3-2-1. Старт. Стартовала гонка. А парень сохраняет лидерство. Следом за ним Тирел. А, Халашевский там предпринимает активные атакующие действия. Да, Кривенко его сдерживает. Но, Кри... но Кривенко слишком широко заходит в поворот. И Халашевский второй. Холошевский второй. Следом за ним Кривенко. Далее, по-моему, на четвертом месте Плешков. Нет. Плешков. По-моему, пятый. Так, а третий у нас Юрий Воронов. Следом за ним Плешков. Только за ним Ковалев. Потом Ермаков. Прорыв лежье. Это, по-моему. Это Киселев. Значит, он, я был прав. Он и стартовал из боксов. Только затем Александр Кривенко. И. Затем у нас Алешина. Моисеев лишается переднего эти крыла. Далее Форти, Форти, конечно же, Кирилла Именина. За ним о, про, провал Артема Емельяненко Да, Марк Андроников явно стартовал из боксов Ой, как его разворачивает Да, все они стартовали из боксов Соколов пропускает только что Богдана Ковалевского Но из боксов стартовал также Никишин, я не могу понять почему Или же просто он провалился на старте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 очень-очень странно. А что же Никишин? Ведь он, он... Мы видели, он поехал. Стоит. Просто невероятно. Мы ведь видели, он, он ехал. А вот теперь сход. Или это не сход? Нет. Он, он стартовал из боксов. Его откатили в боксы, и он из них стартовал. Да. Вот так старт. Так, смотрим глазами Кирилла Именина. Так, он подталкивает э -э Колобенкова, а тот подталкивает Никишина. Не смог тронуться. Здесь еще разворот, по-моему, Андронникова. Да, в общем, небольшая заварушка случилась на старте, но, полагаю, это все далеко не так страшно, как, например, Имали. да и в СПА было, по-моему, лучше. Ну что ж, по-моему, можно уже старт более не освещать и продолжить наблюдать за ходом гонки. Ну, Алексей Апарин заканчивает второй уже круг в этой гонке, следом за ним, не отрываясь, следует Богдан Холошевский, видимо, жаждет отыграться за свое фиаско в СПА. И пока у него получается, он пока даже пытается, ну, отчасти атаковать. Прямыми атаками мы пока это назвать не можем. Третье место для Алексея Ермакова. Отличный результат. Вот только сам ли он обгонял или просто впереди него соперники самоликвидировались. Четвертый Антон Плешков. Вот, кстати, я обещал рассказать. Да, действительно, вот там как раз в СПА был, была ошибка хронометража. Антон Плешков приехал третьим. И судьи ему этот результат третье место засчитали. А, таким образом, в принципе, очковые потери Феррари в кубке конструкторов прошлой гонки были сведены к минимуму. А на пятом месте сейчас а, Александр Кривенко. Его атакует Юрий Воронов. И проходит. Нет! Очень жесткая такая борьба. Не пускает. Ворону надо отыгрываться. Воронов вообще был вторым. А, столкновение! Столкновение Плешкова-Ермакова. Но Ермаков быстро... Он не теряется. Ой, какая борьба! Ой, какой... А здесь уже Емельяненко. Вот давайте посмотрим на его, его глазами. Это же... Сколько здесь пилотов? Четверо. Четверо пилотов в одной группе. А, по-моему, было и больше. Ой, как бы он сейчас... Нет, не, вы... не выбивает Ермакова. Потому что сам ошибается. И мы с... Посмотрите в зеркала. Там явно атакует Плешков. Да, здесь плешков. Очень плотная борьба. Мы такого, по-моему, давно уже не видели. Разве что только в Монце. Так, следом за ними следует äh, Кирилл Именин. Кирилл Именин. Äh, за ним... Так, вот оно что? Это... А это Александр Кривенко. Так, значит, что-то с ним было не так. Может быть, разворот. Да, восьмое место, Александр Кривенко. А здесь Ермаков. Это что, это разворот может быть какой-то? Десятый а, у нас Александр Алешин, следом за ним Богдан Ковалевский. А, далее, это, по-моему, Колобенко. Нет, это Дмитрий Киселев, простите. А, Марк Андроников. Вот, нет, это... Да, это Колобенков. И вот я вам сейчас расскажу, что случилось в СПА с ним. А, на самом деле, произошла. Его, его активно атакует Никишин. Нет, простите, не Никишин, а... Нет, да, правильно, Никишин. И контакт, контакт, и Колобенков выносит Никишина в гравий. Так вот, я как раз рассказывал вам о Дмитрии. Нет, об Александре Колобенко. Простите, мне, конечно, я ошибся. А, что с ним случилось? А, на самом деле то мы вот видели такую обрывчатую картинку, мы не видели самого Александра. Это был какой-то ошибка, глюк эм, при его попытке выйти с сервера. То есть как-то игра неадекватно на это среагировала. А почему ему понадобилось выйти с сервера? Ответ прост. На, три... на 33-м круге э, произошла авария, по собственной вине вылетел... Э то есть из гонки он выбыл и шестое место, но слишком сильно отстал, поэтому оч очко он не получил. Э поэтому одно потерянное очко у нас было в спа. Э -э -э -э ну а то, что мы видели, об об оборванная картинка, это был результат, как я уже сказал, неадекватной реакции игры на выход Александра с сервера. Да, следом за ним сейчас действительно идет Никишин на Заубере. За ними едет напарник Никишина Соколов. Только лишь на 17 месте и последнем, потому что у нас только один сошедший. Едет Илья Моисеев. И как раз сейчас его Алексей Апарин будет обходить на круг. Но здесь Илья, конечно. Ну, не мог, не мог явно определить, как же ему лучше подвинуться, но в итоге он все-таки подвинулся. Так, а что-то я не вижу позади. Апарина Холошевского нет, вижу. Вот он. Да, опарин чуть-чуть оторвался. Но расслабляться еще. Ой-ой-ой, как рано. Похоже, у нас сейчас будет дуэль в стиле прошлой Гонги За лидерство вот только роли поменяются. Да, да, вот как раз сейчас на ваших экранах Богдан Холошевский. идут они буквально ноздря в ноздрю. Я к тому, что с одинаковой скоростью они идут сейчас. Макларен и Феррари. Ну что ж, с другой стороны, это равенство пока не дает Холошевскому возможности атаковать. И думаю, ну, надо посмотреть, что там творится в борьбе за другие места. Воронов сейчас третий, за ним следует Ковалев. Следом за ними... Ох, Емельяненко И вот следом за Емельяненко шел Еменин, но с ним произошла вот такая неприятность Он вылетел в Гравий и как-то медленно на тут возвращается А, ну потому что он пропускал, соответственно, Кривенко и Плешкова Вот только сейчас он выбрался и поехал, именин Кирилл Именин. Следом за ним лишь следует Алексей Ермаков за ними Александр Алешин, которого атакует атакует Богдан Ковалевский. Позади Ковалевского, в принципе, в зеркалах никого нет. Так что, думаю, можно посмотреть, что получится из этой борьбы. Проблемы со скоростью, мне кажется, у Алешина. Ну, то есть не то, что проблемы, но напрямую это едет он помедленнее, чем Ковалевский. То есть здесь уже особенности настроек. По-прежнему в группе отстающих двигаются Дмитрий Киселев, Марк Андронников и Александр Колобенков. И мне кажется, что Колобенков, по-моему, там сейчас будет пропускать уже опарина. Нет, это не опарин, это по-прежнему Никишин. Так, а это у нас... Да, это Моисеев. А Соколов и Халаше... Ой, простите. Соколов сейчас будет пропускать. Соколов сейчас должен пропустить Алексея Парина. А затем и Холошевского. Да, вот он здесь широко, слишком широко заходит. Хотя, вообще-то, и Парин тоже. И Соколов пропускает. Пропускает и Холошевского также. Как вы можете видеть, очень интересно. Режиссер нам показывает гонку. Крупные планы. Ну, разве что, кроме как на стартовой прямой. Так что все видно, вблизи, все прекрасно просматривается. Так, Воронов по-прежнему третий, и он сейчас пытается оторваться, у него это получается оторваться от Ковалева, судя по всему. Ковалева натирал Ямаха. Нет, это не Ковалев, это напарник Воронова Артем Емельяненко. Значит, снова какая-то стычка произошла. Скорее всего. Вот только следом за ними Ковалев. Далее уже на приличном удалении напарник Ковалева Кривенко, который, не будем забывать, начинал с третьего места. И за ними Плешков. Плешков сейчас, если не ошибаюсь, восьмой. Нет, седьмой. И ему надо отыгрываться, чтобы зарабатывать очки. Играть на своего напарника. В принципе, у Антона Плешко, я, как я считаю, есть неплохой потенциал, но у него пока не получается его реализовать. И сейчас действительно скорее он должен получать очки, как бы для команды. Хотя, с другой стороны, почему для него и седьмое место неплохой результат? Конечно, хотелось бы и большего. Мы все помним, что теперь уже и знаем, что в спаун приехал третьим. Так что, конечно, каждый гонщик мечтает о победе, чего уж тут, но, конечно, кто-то понимает, что он может ее завоевать и завоевывает, а у кого-то это только мечты, но явно не у Антона. Антон может еще раскрыться, ну что ж, посмотрим, может быть, какие-то сюрпризы будут по ходу гонки сюрпризов пока у нас маловато и а главное из них то что у нас по-прежнему 17 машин в гонке из 17 стартовавших это пока рекорд не сглазить бы так а Соколов Соколов обогнал или нет простите Соколов у нас сейчас идет позади некоторых пилотов я не могу понять в чем дело так, Нет, вы знаете Только я сказал, сказал про 16 пилотов И у нас по 17 их, Сразу у нас их оказалось 16 Да, действительно, сход для пилота Лежье И это Дмитрий Киселев Обидно Дмитрий Киселев сходит и у нас уже двое сошедших Напоминаю, это Помимо Дмитрия Киселева Это представитель команды Футворк Артур Бореев, который, по-моему, даже просто не стартовал. Холошевский немножко отстал от опарина. Вот только, знаете, здесь еще вопрос тактик. С какими тактиками они идут? Холошевский мощно выстрелил на старте, но... Я, если честно, не вполне пока понимаю, почему он так мощно выстрелил на старте, обогнав сразу двух соперников теперь и приблизившись практически вплотную к, к своему главному сопернику, теперь не может, не атакует его и теперь даже начинает отставать. Да, скорее всего, единственное нормальное объяснение этому удивлению это различие в тактике. Возможно, у Холошевского машины намного более тяжелая. И это объясняет то, что сейчас он от а по большому счету отстает... Ой, как опасно, круговой! Никишин, по-моему. По-моему, это был Никишин. Да, Соколова-то они уже обгоняли. Так, Воронов по-прежнему третий. И отрывается, отрывается от своего напарника. Напарник этот... Артем Емельяненко, который тоже пытается оторваться от своих соперников, и если они его будут догонять, то он, конечно, наверное, попытается их сдержать не только для спасения своей позиции, но и для... как бы сыграет в пользу Воронова. На пятом месте по-прежнему Владимир э, Ковалев. И, наверное, раз уж у нас так, сохраняются такие позиции, мы делаем вывод, что позиции сейчас... в Гонки стабилизируются. Да, по-прежнему шестой Кривенко. Отстал довольно-таки существенно от него Плешков. Следом Плешкова уже начинает атаковать э, Именин. Следом за ними... Ермаков. Вот для Ермакова, наверное, это небольшой, если так сказать можно провал, потому что мы помним в один момент, где-то на третьем круге, или на четвертом, Ермаков вообще был третьим Никишин Никишин, по-моему, он не был на такой высокой позиции, Никишин 12 -й. а он на ней не находится, потому что 10-й так Ковалевский 11-й Алешин и вот 12-й только Никишин, следом за ним на тринадцатом несчастливом месте. Хотя, как сказать, у нас такого еще не было, чтобы вот 13 приносило какое-то несчастье. А -а -а -а -а. Андроников Марк, э -а -а -а. следом за ним Александр Колобенков. Кстати, мы помним, Колобенков устырживал Никишина, и теперь мы видим, Никишин сильно оторвался вперед. Хотя, возможно, наоборот, Колобенков ошибся или заехал в боксе. Так, я прошу прощения. А здесь у нас Соколов, и он пропускает на круг уже немного, много, Емельяненко. Моисеев, Моисеев сейчас, по-моему, шестнадцатый. Да, все правильно. И по-прежнему он идет в этой гонке последним. Вот как раз одна из особенностей э, чемпионата The Fogback in History. То, что... Физика у всех машин уравнена, и то, насколько пилот быстрый, зависит исключительно от него самого, его умений подбирать настройки, от его пилотских качеств, а вовсе не от того, на какой машине он едет. И на ваших экранах прямое тому подтверждение, ведь не будем забывать, Вильямс был лучшей машиной в настоящей Формуле-1 в сезоне 96 -го года. С ним как раз и именно два представителя этой команды разыграли тогда между собой титул. И вылетает в стену Моисеев, но чудом ничего не ломает А здесь у нас Вильямс, похоже, худшая машина И дело, наверное, не в машине, как раз а в пилоте Но и не будем по-прежнему забывать, что Илья Моисеев у нас, в отличие от многих других пилотов Вместо как манипулятора типа руль использует клавиатуру, Да и к тому же гоняется-то он просто для удовольствия Хотя, конечно, он еще ни в одной гонке до финиша не доехал, ему очень хотелось бы доехать, но, как сам он говорит, это главная его цель, а так, за титулы, за победы бороться он, конечно, не может и... Да и желания нет. Так, ну что ж, здесь мы, ну, желание я говорил, каждый пилот мечтает выиграть, желание есть, но он понимает, что это в его условиях невозможно. А... Антон Плешков... Который сейчас едет, по-моему, на седьмом месте. Нет, на шестом. По-прежнему сдерживает атаки э -э, Кирилла Еменина. вот мне интересно, а почему он шестой? Да, действительно, почему? Потому что Кривенко у нас в очередной раз провалился. И едет он, по-моему, сейчас восьмым. Нет, девятым. Что же я все так не угадываю? Э -э, тогда десятом едет у нас Ковалевский. Một, один, там, кстати, Ковалевский, по-моему... Прошу прощения, вот за это это подрывы картинки. У нас таких, кстати, не было, по-моему, с Донингтона, подозрительно. Эм, Ковалевский, по-моему, атаковал недавно Алешина. Значит, он его прошел успешно. Следом Мандроников Марк, по-прежнему за ним никишин э, И атакует на круг, по-моему, Ковалев эм, атакует Колобенкова. Хотя, может быть, это и Кривенко. Нет, Ковалев, я вижу по шлему. Так, здесь у нас пропускает э, Соколов на круг, пропускает кого? Пропускает Плешкова. Странно, Плешкова, а за ним же был, за ним ехал именин. Впрочем, может быть, он его уже обогнал. Ну что ж, мы наблюдаем за пареном, и мы не видим сзади Холошевского. абсолютно. Вот он только проходит последний поворот. Ой-ой-ой, как далеко. Совсем Халашевский отстал, совсем отстал. Да, вот, если я так... И по-прежнему, да, он отстает, ничего не меняется. И вы знаете, я полагаю, что если мы, вот, как бы, говорили уже, что это, возможно, объяснить с тактикой различные пикстопы, если у опарина тактика двух пикстопов, а у Халашевского один пикстоп, это единственное возможное объяснение, и это как раз единственный шанс для Холошевского. То есть, если он едет медленно не от того, что плохо настроил машину, не может то... привыкнуть к этой трассе, а именно потому, что у него э, гораздо более тяжело заправленная машина, то тогда, да, тогда это для него еще не все потеряно, и действительно тогда. Вполне возможно, что неспроста он едет так медленно. Следом, по-прежнему, на третьем месте Юрий Воронов. Юрий Воронов, который отрывается пока от своих соперников, хотя стабилизировался, а вот как раз соперников впереди, опаренный Холошевского, догнать он пока не в состоянии. Прикрывает ему тылы Артем Емельяненко, но мы видим, что Емельяненко уже начинает... Догонять. Ковалев. Ковалев подбирается. Да, вот уже... А, нет, действительно Плешков все еще атакует. Эм... Именин, вот только, по-моему, где-то... А, ну, где-то на этом месте хотел сказать, перед Плешковым мы видели Гермакова, но на самом деле позади. И после своего провала его сейчас атакует Кривенко. Атакует, действительно, но пока только начинает атаки, и не слишком-то у него покашты, да. И вот. Нет, здесь обозначил себя в зеркалах, но не атаковал. Это не самая простая задача а, обгон Янкова. Он пилот, может быть, не самый быстрый, но хорошо. Обороняется. Так, что у нас здесь? У нас здесь борьба с Соколова и.. Алешина. Хотя странно, вот позиции смотрю. Соколов-то у нас вообще чуть ли не 15-й. А Алешин одиннадцатый, Возможно, Алешин это так неудачно попытался обогнать на круг уже Соколова. Вполне возможно. Так, за Никишином сейчас едет Андроников Марк и, по-моему, он его даже догоняет. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Колобянков сейчас идет 15 а. Подождите. Моисеев, Моисеев, Илья Моисеев обогнал Владимира Соколова. У Соколова явно какие-то проблемы. Возможно, он даже и в боксах был. Нет, в боксах он не был, мы же его там видели в инциденте с Алешином. Но Соколов по каким-то причинам явно провалился. Да, из сошедших у нас по-прежнему их всего двое. А парень по-прежнему отрывается от Холошевского. Очень-очень сильно отрывается. Впрочем, даже тактика одного пидстопа стопа Холошевского может и не спасти. И чем дальше опарин отрывается, тем больше шансов у него на победу в этой гонке. И посмотрите. Что-то сейчас не так. Холошевского разворачивает! Холошевского разворачивает. Все. И Соколов его выносит! А может быть, и не Тишин. Заубер! Самое главное, что Заубер. У Холошевского не работает двигатель. Все. Все, он сходит. Холошевский сходит. Впервые за весь чемпионат. Так, я предлагаю так, Повтор. Это глазами Соколова. Вот, мы видим уже там инцидент. он просто откатывается, он пытается сдать назад, но контакт происходит. Да, Холошевский он пытался раздавая назад просто очистить трассу, но ему не хватило какой-то доли секунды. Так, а вот глазами Холошевского. Так, вот взял, вот здесь он допускает ошибку, его разворачивает. Так, здесь только тору на здесь ничего, он пытается откатываться, но... Соколов, Соколов. Не успевает увернуться. И гонка для Холошевского заканчивается. После этого инцидента Соколов поехал еще медленнее. И похоже на своем этом последнем месте он так и закрепится на 16-м, если только впереди не будет сходов. Но мы надеемся, что их не будет. Потому что их и так сейчас, на удивление мало. Между прочим, если помните, в э, Донингтоне на третьем этапе, да и, в четвер... да и на четвертом, в принципе, тоже, да и даже чуть-чуть на пятом, я вел разговор о исторических совпадениях, когда какие-то совпадения, которые как раз и определили интересность этих гонок э, в реальной Формуле-1 совпадали с этапами как раз онлайн-чемпионата в Booking History. Там, вы помните, в Данингтоне это, конечно, дождь на протяжении всего, всей гонки. В Имале то, что этап стал таким же по-своему черным. Правда, по другим причинам никто, конечно, не умирал. В пятом этапе в СПА, конечно, совпадение было куда менее существенное. Совпадение заключалось в том, что на квалификации шел дождь. А вот знаете, вот здесь, как ни странно, практически никаких совпадений нет. И как раз подтверждение этому... Подтверждением этому служит то, что количество пилотов, сколько их было и сколько сошло. В гонке... Гран-при Испании 1996 года в э -э, настоящей Формуле-1 сошло э -э, не больше э -э, 6-7 То есть, спросите, доехал до финиша не больше 6-7 пилотов. А здесь у нас стартовало 18, и сейчас по трассе 16 пилотов продолжают движение. Мы видим, что Алексей Апарин, который теперь может вдохнуть свободнее, обходил на круг э -э Алексей Ермакова, своего напарника Алексея Ермакова, который по-прежнему каким-то чудом сдерживает атаки Александра Кривенко. А, у нас, под, посмотрите, у нас а, а, Артем Емельяненко не смог долго сопротивляться и пропустил Владимира Ковалева и Антона Плешкова. Теперь Артем Емельяненко только лишь на пятом месте. С другой стороны, даже, для, даже пятое место для Артема успех. Так как эм, он мало того, что не уча участвовал далеко не во всех гонках, так еще и ни в одной не доехал до финиша. Самым обидным, наверное, было Гран-при сан марино когда Юрий Воронов, это, можно сказать, его единственная ошибка за тот этап существенная, он вынес его на первом же круге на старте в повороте Тоза. Да, действительно, Ермаков сдерживает атаки, а Кривенко даже немного и подотстал. Только не вижу, там действительно позади Кривенко, или все-таки прошел он. Да, Кривенко, не... он подотстал, он не может обогнать Ермакова. Следом за ними, и это не Именин, это Ковалевский. Да, Именин пропустил вперед своего напарника. А следом за обоими Форте идет по-прежнему Александр Алешин. За Алешином, в свою очередь, идет Марк Андроников. Uh... Следом Заубер, Лежье, Вильямс, Заубер, соответственно, Никишин, Колобенков, uh, Моисеев и Соколов. Героически uh... продолжает движение, битву не только с соперниками, но и со своей машиной Моисеев. Впереди него Колобенков. Да. По-моему, Колобенкова там кто-то... Нет, это не атака, это... Там Ермаков проходить на круг его, наверное, будет. Ермаков. Давайте посмотрим. По-моему, Кренка. Да, Кренко опять к нему подобрался. Кренко опять подобрался к Ермакову. Будет атаковать. Да, сейчас это просто так не кончится. И выносит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как он выносит! Ермакова. Неужели Ермаков продолжит гонку после этого? Так, смотрим повтор. Да, он просто втыкается на него, он тормозит слишком поздно. Но надо еще посмотреть с камеры Ермакова. Так, вот здесь он тормозит и да, сильность, си... ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, очень-очень похожие полеты были в исполнении опарина. Э, на старте. Сан... Даже переднее антикрыло не сломано. И заднее цело. Вот это да. Кринка отвоевал таким образом. Не совсем правильно. Бул. Ермакова. Шестое место. Следом на восьмом едет. Замыкает зону. Это вновь Евменин. Потому что проблемы у Ковалевского. Его развернуло. И сразу как-то активизировался Марк Андроников. Наверное, хочет догнать. Не могу вам, правда, сказать, есть ли у него так, такие шансы. А... Подождите, вот этот. У меня такое впечатление, что Никишин начинает догонять Андроникова. Посмотрим. Пока никаких атак не намечается в ближайшее время. Сюда стоит определенно вернуться. Так, а это у нас Соколов. И Соколов у нас ни много ни мало обогнал Моисеева Похоже Моисеев Нет, простите, это конечно был Колобенков Я ошибся а, Моисеев у нас 14 -й. Это наводит у меня на мысли, что кто-то вновь сошел А, ну так конечно же, я забыл совсем Холошевского. Да, конечно, Холошевский вновь сошел Обидно Трое сошедших уже и один из, как бы сказать, группы лидеров Из тех, кто мог побороться за победу ну что ж, а я так полагаю, что... Ой-ой-ой, как далеко отстает Воронов. Я полагаю, что со сходом Холошевского у нас окончена борьба за победу в гонке. Потому что... Так, где у нас Ковалев? Нет, Ковалев тоже очень сильно отстал от Воронова. А вот зато... Емельяненко обогнал Плешкова. И, наверное, будет атаковать Ковалева, кто его знает. Так я не договорил про борьбу за лидерство. Борьба за лидерство у нас, наверное, закончена, потому что воронов не в состоянии сейчас догонять опарина, и они идут на одной тактике. Таким образом, наверное, Опарину остается просто доезжать. Конечно, сильно скорость убавлять не стоит, но доезжать он сейчас только будет. Потому что никто сейчас за победу побороться не в состоянии. Таким образом, я полагаю, что у нас опять получается довольно-таки скучная гонка. Да, вначале было много борьбы. Ну, как, в общем, как в спа. Теперь нам остается, к сожалению, только досматривать. Хотя я это говорю о борьбе за лидерство. А здесь еще борьба, видимо, конечно, не такая, как на первых кругах, но она далеко не окончена. Ибо мы видим, что. Ошибается. Или может быть это не Ковалев. Нет, это Ковалев! И Ковалев ошибся. Сейчас его вмельяненко будет. Ой-ой-ой, как там опасно Заубер! Заубер! Очень опасно в... Вот не могу разглядеть, кто именно. А он впереди еще один, так что, наверное, это был Соколов. Так, мы видим кого-то в боксах. Кто-то в боксах сейчас. Я пытаюсь найти, кто же это именно. И в боксах у нас сам Дронников Марк. И, судя по всему, на плановый пидстоп он сейчас заезжает. Да, абсолютно обычный плановый пидстоп. И на таком же пидстопе у нас Соколов. Вот только Соколов побывал уже не в одной передряде. Возможно, сейчас будет либо ремонт, а может быть и вообще гонка закончится. Конечно, надеемся, что этого не будет. Да, не самый быстрый пидстоп. Явно не один-единственный в гонке, поскольку у нас только одна треть дистанции прошла. Кстати... Ну, ладно, мы сюда еще вернемся. Э -э очень долгая будет эта гонка, как мне кажется. Э -э да, там впереди был Никишин, значит, тогда помешал Соколов. Э -э гонка, потому что.. Как правило, всегда так и бывает. Очень затянутые гонки в Барселоне в Ката -э на трассе Каталуния монмелона на которой мы с вами, напоминаю, находимся. Э -э -э так что, даже вот если гонка в спалом показалась слишком уж такой затянутой то готовьтесь вам придется набрать терпение и по- моему выезжает из боксов никишин а так он там не был там был соколов а выехал ли он да тут да он оттуда все-таки выехал но выехал он вновь позади а нет мыей я забыл он его не обгонял так что это а просто так камера вошла в ракурс, что стала смотреть на Соколова сквозь стену, поэтому увидели просто белый экран, серый. И вновь Соколов не справляется со своим заубером, вылетает в гравий. А и у нас в боксах был опарен. В боксах был опарен. Вы абсолютно точно видно, что он оттуда сейчас выезжает. Да, белый линию пересекать в случае выезда из бокса запрещено. И раз он так держится внутри, значит, он там был. Ну что ж, посмотрим. Но Воронов только сейчас туда и заезжает. Кстати, он очень опасно при въезде обгоняет э, Алешина. И пропускает его за счет того, что его э, гараж Пит находится раньше самым первым. Потому что э, в реальной Формуле 1 Бенетон выиграл Кубок Конструкторов в пятом году. Фит Стоп, конечно, проходит быстрее, чем у Алешина. Хотя, как знает может быть сейчас выйдет. Да. Пидстопы стопы одновременно. Нормально так все проходит. А -а и даже такой пидстоп не позволяет а -а Ковалеву догнать а -а Воронова. И мы видим, что ой-ой-ой, как сильно теперь отстал Емельяненко. Он теперь уже а -а -а атаковать Ковалева не в состоянии. В свою очередь, где-то примерно на таком же отрыве от Емельяненко едет Плешков. Плешков. Плешков, который теперь в одиночку защищает интересы команды Ferrari. И мне показалось, что в боксах кто-то заехал уже не на пит-стоп, а совсем в гараж. И я боюсь, что это Заубер. Заубер Владимира Соколова. Обидно. Обидно, что после того инцидента, благодаря которому мы лишились в гонке Богдана Флашевского, теперь у нас сходит и Соколов. Таким образом. В гонке у нас остается. 14. Нет, не 14. Подождите. Бореев. Киселев, Холошевский. Да, стартовала 8 Да, но, к сожалению, всего лишь. на всего 14 машин остается в гонке. И теперь. Э, с... и у нас вновь последний, Илья Моисеев. Хотя почему последний? Он на 13-й позиции. Почему? Да потому что позади него едет Колобенков. Колобенков, наверное, был на пидстопе. Другого объяснения я не нахожу. Слишком далеко впереди он был Моисеева, чтобы тот смог его обогнать в чистой борьбе. Да, нам, переключаясь по... По-прежнему показывают э, некоторых сошедших, некоторых, потому что э, Артур Бориев сервер покинул. Э, и по-прежнему у нас лидирует э, Алексей Хапарин. Его лидерство сейчас абсолютно ничто не угрожает. Конечно, там был Юрий Воронов, э, но они оба заехали в боксы, поэтому теперь отрыв вновь стабилизировался примерно на том же уровне. И, как я уже говорил, скорее всего, борьбы за лидерство у нас больше не будет. Да, действительно, если парень был на прямой старт-финиш, то где Воронов? Воронов у нас аж в том месте, где вылетел и сошел Холошевский. Таким образом, возможно, сохраняя тот же темп, а парень сможет в течение этой гонки обогнать Воронова на круг. Тогда получится, что лидер обгонит на круг всех участников этой гонки. Ковалев по-прежнему третий. Емельяненко все еще четвертый Но уже еще сильнее Отстает от э, Ковалева Далее у нас э, Плешков, Плешков сейчас едва не вылетел Так как все его левые колеса были на траве э, Могло получиться Тоже в принципе что и с Калашевским э, Кривенко позади Плешкова э, Далее за ним Именин, за ним Ермаков, Ермаков который не может Восстановить свои позиции после того Как его вынес Кривенко За пределы трассы Проблемы с торможением У Александра Алешина И вообще у него проблемы со скоростью Он не может найти общий язык с машиной Потому что в течение гонки Мы видели, мы его обгоняли Множество пилотов Его не обогнали еще только не Никишин Хотя и он приближается к нему постепенно Конечно же Марк Андроников М -м -м Так А почему Колобенков? -то? А, с Моисеевым все в порядке, слава богу Видимо он тоже был на пидстопе круг назад, потому что как раз мы видим, что свой очередной круг он заканчивает, и его, наверное, потому что на круг будет кто-то обгонять из команды Форте, наверное, это Кирилл Именин. А почему тогда позади него Феррари? Нет, это да, это, наверное, действительно. И у нас в боксах в боксах Ермаков, а Кирилл Именин у нас почему-то обгоняет. Нет, он кого же он обгоняет? Он обгоняет Кривенко. Вот что мне показалось странным. Кривенко он обгонял. И неплохо на самом деле. А да, сейчас действительно Именин будет обгонять Вильямс. Порти обгоняет Вильямс на круг. Невероятно, не правда ли? Но тем не менее это так. И сейчас я должен уступить дорогу более быстрому пилоту. Что естественно и происходит. И то же самое, кстати, я сейчас должен сделать по отношению к Александру Кривенко. И, и конечно, в данном случае он это делает. А, успешно покинул боксы Ермаков. А почему позади него Ворнов? Да потому что он его обгоняет на круг. А, Ворнов обгоняет на круг второго пилота команды Мальборо Макларен Мерседес. А здесь у нас э, Алёшин пропускает. Пропускать на круг сейчас будет, судя по всему, Владимира Квалева. А, то есть сейчас в основном борьба с круговыми. А Александр Никишин. Вот я говорил, что он, возможно, приближается к Алешину. Но сейчас он к нему уже так быстро. Хотя нет, все правильно. Еще отрыв примерно такой же. Просто он пока не сокращается. Никишин пропускал вперед кого-то из бинетонов. А Тут у нас что? Тут у нас... Э, нет, Андроников пропустил на круг имени, но он его не догоняет. А, Колобенков, Колобенков у нас сейчас. Это какая, какое у нас место, какая позиция? И его закручивает, хотя полного разворота не произошло. Он поймал машину. Колобенков сейчас на 12 месте, на пред, предпоследнем. Ибо позади него Моисеев. Так, а что же это у нас? Моисеев теперь вообще 13-й. Да, Моисей в 13 Так, кто ж тогда сошел? Кто-то еще сошел? Знаете, у меня есть одна догадка, я пока буду переключать на других пилотов, я ее проверю. И вот, посмотрите, у нас опарин готовится обогнать на круг второго пилота команды Ferrari Антона Пришкова. Да-да-да, Макларен обгоняет на круг Феррари. Кстати, Лашевский, пусть и практически, ну, можно сказать, на прошлом этапе сдался. Не смог в конце, во второй половине гонки, бороться за победу. Но он так и остался единственным пилотом, который опарина на круг не пропустил. Ой, как опасно! Даже притормозить почел. а вдруг вынесет? Деляет. Вообще-то, правилами это запрещено, по крайней мере, в борьбе за позицию. Очень неожиданно так. Но, возможно, он перестраховывается. Может быть, он думает, что... Плешков сейчас попытается вынести Маклард, чтобы спасти очки своего лидера, но mm, все честно. И к тому же он его и догнать еще и не может. Он же круговой, едет медленнее. У нас Апарин-то сейчас вообще самая быстрое на трассе. Так, Ковалев... А, так Я как-то не заметил, что после всей... Нет, я заметил, конечно, но как-то не особо огласил это, придал значение не особо воронов у нас теперь второй, после той аварии Холошевского. Соответственно, Ковалев третий. Ковалев у нас как-то не может подняться выше третьего места. Следом за ним Емельяненко. И вот у нас чуть сейчас Плешков не, не сошел, потому что очень опасная там была ситуация с Колобенкова. Так, по-прежнему Кривенко у нас позади Еменина. Следом за ним, я имею в виду, за Кривенко э, Ермаков. Э, и вы знаете, подтверждается моя догадка о том, кто же у нас еще сошел, почему машина осталась 13. Сошел э, второй пилот команды Форти, Богдан Ковалевский. Хм, забавно, у нас гонка лишилась обоих Богданов. Так, смотрим на трассу глазами э, Александра Никишина. Александр Никишин, который сейчас идет в 10-м, 10 и позади него шел, по-моему, Алешин, но догнать он его по-прежнему не может. Ну что ж, для тех, кто смотрит эту запись <связать> не с самого начала или просто забыл, напоминаю, что с вами по-прежнему вифок.нет, интернет-портал, посвященный всем рейсингу и автоспорту, э -э -э Каталуния Мунмела, арена шестого этапа онлайн-чемпионата Back in History. и на ваших экранах лидер, безоговорочный лидер этой гонки, Алексей Опарин, поскольку если с Опарином ничего не случится, или он там, например, не зайдет, э, или не потеряет ему времени в боксах, чего мы надеемся не случится, э, то э, э, он выиграет эту гонку. Хотя с другой стороны я сказал, что э, надеемся, что ничего не случится. Надеемся, потому что это было бы обидно по отношению к Эксеопари. Но с другой стороны, это было бы неплохо, э, если мы говорим о борьбе в этой гонке, борьбе, по которой, наверное, ну, лично я уже соскучился. Потому что сейчас ее в гонке крайне мало. И в основном она происходит с участием круговых пилотов. И мы видим, что, в общем-то, не так уж и далеко теперь от Воронова находится Владимир Ковалев. И, по-моему, даже Ковалев сейчас к Воронову постепенно, медленно, так, чуть-чуть, по чуть-чуть, но приближается. А учитывая, сколько у нас осталось кругов в гонке, у нас сейчас только середина дистанции. Может быть, для Ковалева еще не все потеряно. А, Артём Емельяненко в боксах, и, по-моему, это плановый пидстоп. Только встал он как-то кривовато. Ну да ладно, мог и промахнуться, как говорится, с кем не бывает. И действительно обычный плановый пидстоп, и сейчас он покидает боксы. Проезжает по питлейну, и здесь включает лимитатор, едет. По-прежнему все нормально, гонка для него продолжается. А теперь следом за ним идет э, Кирилл Именин. А, -а, а так и не может догнать Кирилла Именина Кривенко. Более того, он отстает. Таким образом, падение скорости почему-то у Тира Ямаха Александра Кривенко. И Кривенко сейчас, по-моему, на девятом месте. Нет, простите, сильно ошибся на шестом. На шестом месте, значит у нас получается, Емельяненко, заехав в буксы, не потерял места. Он по-прежнему четвертый. Да, действительно, ибо впереди него, но теперь уже намного больше впереди него, едет немного мало ковалев. Ковалев, который, по-моему, там где-то впереди, очень сильно впереди этой длинной прямой старт-финиш, видит своего соперника э -э, Юрия Воронова. Юрия Воронова, который, может быть, еще не так уж и окончательно закрепился на своем втором месте. Забавно, что за второе... Ну, вообще, без места на подиуме, но сейчас борются две команды. Представите, двух команд, в которых один и тот же титульный спонсор и я говорю, конечно, о Майлд 7 и мы видим, что там вылетел Илья Моисеев. А тут у нас едет, по-моему, это был Александр Колобенков на своем лежге. По-моему, последняя гонка для да, действительно, последняя гонка для южге, ибо, если кто-то вообще зарегистрируется за эту команду, на следующем уже в сезоне 97 была команда Прост. Команда «Прост», которая поначалу очень неплохо выступала. Ярна Трули даже едва не выиграл гонку в Австрии. Но, к сожалению, не самыми надежными были эти машины. А потом, когда э, с моторов Мюдинг-Хонда у наследованных от Лежье, перешел «Ален Прост» на родные французские пижо то дела вообще испортились окончательно. А здесь э, Владимир Ковалев будет сейчас обгонять на круг Илью Моисеева. Так, мне показалось, что замедлился Емельяненко, но нет, с ним сейчас все в порядке. А позади Емельяненко на пятом месте, по-прежнему идет Форти, Форти, Кирилла Именина. И вот вы знаете, мне как-то показалось, что там разворот. Емельяненко, Емельяненко э, его развернула. ой, как прыгает опасно. И он пропустил, он пятый теперь, он пропустил Имениным, обидно, э, потерял. Артем Емельяненко. Позицию своей, благодаря своей собственной ошибке. Теперь, конечно, о том, чтобы догнать эм, Догнать Ковалева речь даже не идет. Э, зато теперь у нас здесь Ковалев.. Ой, простите, Кривенко, Кривенко, он догнал Плешкова. Догнал Плешкова, и сейчас у нас будет борьба за позицию. За позицию, за какую позицию? Я вам скажу, за позицию за шестую. За шестую, за шестую позицию. Немного немало мало Ну что ж, давайте посмотрим. и Блокирует колеса на торможении. Плешков. нервничает С другой стороны Кривенко тоже идет не идеально. Давайте будем. Давайте посмотрим, потому что сейчас другой борьбы все равно на трассе нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кривенко развернулся. И, по-моему, не без участия круговых. Это Моисеев ему такую услугу оказал. Ну что ж. Э, обидно. Моисеев, мне кажется, в данном случае выступает как отрицательный герой. Хотя, возможно, это был Колобенков. Он тоже оттуда едет и довольно медленно. В общем, кто-то из них нам испортил интересную борьбу. Очень мне жаль за это. Э, вполне интересно могла бы получиться борьба, ибо силы были равны. С другой стороны, Кривенко все-таки атаковал. Так что, возможно, он был чуть быстрее. Но интересная могла получиться борьба. И если, я не знаю, вам сквозь звук двигателя и мой комментарий слышно. Если вам слышно, то вы слышите, что зрители шумят. Возможно, приветствуют опарина кто его знает. Может они болеют за него или еще за кого-нибудь. Там на заднем плане позади него ехал Заубер. А, Юрий Воронов по-прежнему на втором месте. Ему ничто... Ой! А ведь он сейчас чуть срезает поворот. Чуть не ошибся. С другой стороны, ведь посмотрите. Это третий сектор. Это вообще, сейчас он будет проходить предпоследний поворот. А... опарин парень-то сейчас там, наверное, уже первый заканчивает. Да, уже до втором. Так что за победу, как я уже не раз сказал, Воронов побороться не сможет. А жаль. И мы видим, что там позади Воронова едет Плешков. Плешков, который будет на круг пропускать Ковалева. Емельяненко обошел Именина Вот что интересно, вот только каким образом Вот Именин, Емельяненко... так, Именин сейчас тут А Именин Емельяненко... тут Так, значит, либо Именина и Либо он был в боксах Я лично склоняюсь ко второй версии Ну что ж, от, отбил себе позицию назад И посмотрите, вновь атака Но зам... обидно пропустили а... Да Стоп А это не Кривенко, его атаковал да, да, да, его же Ковалев, да, да, я просто, это, оба, и Ковалев, Ковалёв, и Кривенко не нотировал, я, я перепутал. А, да, Кривенко не атакует, ни в коем случае сейчас Пришкова, ведь его, мы видели, его развернуло, не без помощи круговых, его даже сейчас он ошибается. А вот так очень опасно Пришкова обошел Ковалев и обошел на круг. А, ну что ж, а тут у нас ä, кто? Он? Тут у нас ä, Ермаков. И, по-моему, он постепенно догоняет своего обидчика, Александра Криви... Кривенко. Э, я надеюсь, он не будет, если догонит, уйстить тем же. Он не будет, но Кривенко сам себя наказал, он в очередной раз развернулся. Что он делает? Неужели сход? Ой, как много народу он сейчас пропустил. Ой-ой-ой-ой, вот только уже девятый двигатель работает. Я не понимаю, чего ждет Александр. Так, мы к, нему, мы к нему еще вернемся. Да, как то вот просто встал? Я не понимаю, почему он не едет. Машина целая. Так, э, кто-то из Бенетонов, по-моему, Воронов обогнал, обогнал очередной круг э, Марка Андроникова. Моисеев, Моисеев обогнал Колобенкова, или он и так уже шел позади него, Ой, я вот за этим, честно говоря, не уследил. Нет, он его обогнал, посмотрите, потому что Моисей в прямой зоне видимости. К наверное, это было вследствие какого-то разворота, потому что сейчас Колобенков быстрее, и он обратно лезет на атаку. вот только он теперь вынужден пропускать опарина. Да, там опарина на Макларене. Но, по-моему, сейчас... Ну, они оба сейчас нельзя не вылетели. Там что какая-то ошибка была у Моисеева, но и Колобенков сейчас нельзя не потерял машину. Да, вот сейчас это могло кончиться с столкновением с э, стеной из отработанных покрышек. И пытается... Моисеев сейчас тоже должен будет заметить, когда до него доберется опарин. Так. Вот какой-то... И, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, И... Пропустили, обидно. А Хотя, подождите, у нас сейчас... Вот он, да, он его прошел. Моисеев числится 13-м. Да, Колобенко, это была борьба. Колобенков обогнал Моисеева. По <свеч> Так, э второй у нас... Ну, да, все по-прежнему. Расклад такой же опарин Воронов-Ковалев. Емельяненко четвертый Пятый Именин, Шестой прыжков Седьмой Отчасти вернулся проигранной позиции Ермаков Восьмой у нас Алешин Да, как ни странно Восьмой Алешин Девятый Никишин Десятый Андронников Вообще неплохо по сравнению со стартовой позицией Впрочем, далеко не самый удачный дебют Одиннадцатым Или нет? Конечно нет, 12-м едет Колобенков, и 13-м едет Моисеев. Как раз сейчас на круг пропускает Алешина, идущего восьмого. Таким образом, у нас гонка потеряла уже 5 машин. Напоминаю, постараюсь перечислить вам даже в порядке выбывания, хотя не уверен, что получится. По-моему, сначала Бариев, потом... Ну вот уже я и забыл. А, нет, почему Киселев? Холошевский. Uh, вот только не знаю, кто сошел раньше Соколов или Ковалевский Ну, будем считать, что последним у нас сошедшим Является uh, Соколов Итак По-прежнему uh, Шестой этап Онлайн чемпионата Вифок we'll in history. Шестой этап Каталуния Монмела Арена Гран-при Испании 1996 года uh, И у нас лидирует Алексей Апарин, по-прежнему, я вот так даже, знаете, сбавил громкость своего комментария, потому что уже действительно слишком, как бы, безинтересно проходит гонка, борьбы. Ну, нет, борьба есть, вы видели, вот, например, но борьба за слишком низкие места. И вот, вы посмотрите, Ковалев заканчивает, только что начал проходить третий сектор, а идущий следом за ним Емельяненко только-только начинает, проходит первый поворот своего круга. Следом за ним по-прежнему, в не таком уж и большом, если вдуматься, отрыве, едет Кирилл Именин, по-прежнему за Кириллом Именином, но в достаточном удалении, просто в, в катастрофическом, а хотя нет, не такой уж и, ну, как между, чуть больше, чем между самим Именином и Емельяненко. В общем, едет за Именином Плешков, за Плешковым едет Ермаков, и, по-моему, он сейчас будет пропускать накручившего напарника, да, действительно. Между прочим, отрыв между Плешковым и э, Ермаковым тоже не такой большой. Смотрим, сейчас должен пропустить. Может быть, в этих поворотах это действительно очень неудобно делать. Ну, да, здесь подвинулся на прямой стартинный и поднял э, ногу с педали э, газом. Таким образом, почти уже победно шествуют два Макларана по вот как раз этому стартовому полю. Ну что ж, у нас подходит к концу вторая, третья дистанция. И, можно сказать, мучиться нам осталось не так уж и долго. Мучиться, потому что действительно смотрим на гонку, смотрим на пилотов. Кому-то может быть интересно, но борьбы нет. Точнее, она если она есть, то нас круговыми или за очень низкие места. Так, борьбы нет. У нас Никишин оказался... А, ну он на девятом и был. А вот десятым у нас Марк Андронников... Так, подождите, 12 место или ну Неужели еще кто-то сошел? Соколов, машина Соколова, но... Ну, так был последним. Достаточно странно. Еще, опять же, у меня есть догадка, давайте ее проверим. Опарин первый, второй. У нас мы видим форте Целл, Форти Именина. Как раз вот сейчас пропустил Юрия Воронова. А, Ковалев в боксах, но он еще все еще третий. А, Емельяненко его догнать не успеет. Емельяненко пятый, шестой Плешков, седьмой э, с ним едет э, Ермаков. Алексей Ермаков, Алешин восьмой, девятый у нас. Да, да, знаете, кого гонка решилась? Гонка решилась Александра Кривенко на тирале. Э, как я был прав, но я не считаю, что сход его обусловлен техническими Возможно, он просто перестал, посчитал результат, что он сейчас на слишком низкой позиции бороться он дальше не, не хочет. И нет шансов, и может быть, может быть, просто сдался. Потому что машина ему была абсолютно в порядке, двигатель работал. Я, я не могу найти другого логичного объяснения, кроме как то, что он сдался. Ну что ж, обидно, потому что, в общем, плохо. Вообще, он пилот очень хороший, я с ним знаком по другим онлайн-чемпионатам. И надо сказать что я говорил что но ну, когда представлял стартовую решетку, решетку что это гость чемпионата действительно он едет только проехал уже теперь в прошедшем времени можно говорить проехал только один единственный этап и больше к сожалению в этом чемпионате не появится обидно как я уже сказал очень неплохой пилот а илья моисеев пропускает Артем Емельенко на круг Пропускает особо аккуратно, потому что, как и Холошевский, это товарищи, товарищи по э, команде в другом чемпионате Вифок э, Формула-1, самый главный чемпионат э, портала, и там это все трое представители одной команды, э, которая в, в этом сезоне текущим который проходит одновременно с этой гонкой это команда торороса но поговаривает, что в следующем году это будет уже redbull пилоты там по это менеджер команды он часто хотя не так уж часто но в общем изредка выходит на место боевого пилота когда он не любит это делать точнее ему нравится но у него очень ненадежный интернет именно в игре factor здесь-то в челлендже все нормально хотя как сказать в сузуке вы же помните с дисконнект был и ну, пока понаблюдаем за парнем, И он просто заменяет. А это постоянный боевой пилот. А я Моисей, это пилот И, если так можно выразиться, начальник и единственный представитель пресс-службы команды. Ну... По-прежнему у нас лидирует... По-прежнему у нас лидирует Алексей Апарин на своем Макларене. Если он выиграет, это будет его третья победа в чемпионате вторая подряд. И я даже больше скажу, пока никому из пилотов не удавалось одержать в этом чемпионате больше двух побед. Я даже больше скажу... Больше одной гонки никто не выигрывал до предыдущего этапа в СПА. Мне показалось, что сейчас Андроников в боксах. Да, действительно, я не ошибся. Минарди в боксах. Это уже второй плановый пидстоп Марка, мы это помним. И сейчас судьба спокойно, То есть такая достаточно банальная классическая тактика пидстопов у пилота-команды Минарди. С другой стороны, очень нестабильно Минарди провели прошлую гонку. Там, конечно, был сход Воронова, Моисейф тоже. У него вообще чудо доехать до финиша. И, кстати, сейчас это чудо происходит. А... Ну, а сейчас Минарди, в общем-то, выглядит не так уж и плохо. Я имею в виду для Минарди. К сожалению, после того, как Воронов на Минарде выиграл свою первую гонку в этом чемпионате, Уровень Минарди заметно упал Но будем надеяться, что произойдет в этой команды еще что-то хорошее И как и у других команд, у того же или который которые со следующей гонки прост Будем надеяться, что еще немало побед одержит каждая команда И будет победа не только признанных вот этих грандов а Опарина, которые на ваших экранах Холшевского, а Воронова Надеемся, будут еще победы других пилотов Потому что у всех есть, в общем-то, потенциал. Но пока гонка, как я уже не раз упоминал, довольно скучно идет. И только что опарин в очередной раз, во второй или в третий, я уже сбился со счета. Обгонял Антона Плешкова на круг. Так, я смотрю, сколько у нас осталось. Вот только-только началась третья треть этой гонки вы можете вот посмотреть счетчик total time Elapsed time э -э то есть прикинуть примерно то есть этот счетчик в секундах 6108 секунд посчитайте сколько идет вся эта запись гонка но это без учетов повторов которые я вам показываю без учетов представления стартовой решетки э -э опарин именно непосредственно финиш гонки он произведет приблизительно за 200 300 секунд до окончание то есть где-то 5800 то есть считайте еще где-то 1800 секунд приблизительно это еще достаточно достаточно таки много это даже знаете я даже скажу 30 минут по моему да 30 30 минут то есть еще примерно полчаса нам придется наблюдать за этой достаточно скучной гонкой а, ну что ж Давайте посмотрим с другими пилотами Пелитона. Может быть там все-таки что-то происходит. А, вообще... Во нет, Воронов, конечно, побеждал. У него были места и повыше. Но если не ошибаюсь, то результат второе место команды Miles 7 Benetton Renault будет самым высоким за весь чемпионат, если Воронов так на этом месте и приедет. А, кстати, вы можете обратить внимание, впервые с начала чемпионата Воронов использует свою собственную оригинальную раскраску шлема, которая... Там например, есть полоска на забрали Шлема на визоре э, Полоска Феррари классическая С эмблемами Феррари и а, С другой стороны там присутствует Справа, вот вы видели сейчас а, Справа, с, с правой стороны шлема На крепеже визора Там есть логотип Red Bull А верхняя часть вообще Как э, похожа на э, Такой узор фирменной Кими Райканина В общем такой очень оригинальный шлем и также конечно пос... а вот владимир коварюхню тоже своя оригинальная раскраска прежде всего она выделяется российским триколором и гербом двуглавым орлом верхней части шлема вот кстати режиссер удачно перезучил вот здесь, если посмотреться видно этот логотип э, герб российской федерации а, так а это артеменко уже на четвертом месте Емельяненко использовал свою оригинальную раскраску на этапе в Монце, я хорошо помню. Но почему-то больше он этого не делает. Антон Плешков в этот раз не... Он дважды использовал разную раскраску в Имали и СПА. А здесь он предпочел, наверное, он очень любит Михаэля Шумахера. В которой, между прочим, здесь выиграл эту гонку, намного успешнее провел. У нас Илья Моисеев был в боксах, и теперь он их, похоже, покидает. Да, действительно. Так... Вот а, самое главное у нас любитель оригинальных раскрасок, как конечно, опарин, она у него свое собственное э, желтый клетчатый флаг. Такая шашка э, С пятнами, которые. Пятна где-то они бесформенные, где-то они принимают форму звезды. Э, пятна, которые раскрашены тоже под цвет российского триколора. Э, Честно говоря, вот даже когда еще не все к этому привыкли, был небольшой казус на этапе в Монце, когда там, ну, мы не будем забывать, что Илья Моисеев, Алексей Апарин и Бруктом Хлашевский это организаторы. И был такой казус, вот кто смотрел этап в Монце, вы, может быть, вспомните, что Апарин, да, он ехал вот в таком же раскраске шлема, желтой. А Алексей Ермаков ехал на... Он не использовал оригинальную раскраску, но он играл за Айртона Сену. Он ехал этап на машине Айртона Сенны. И у него тоже желтый шлем. И обгоняя или просто борясь с ними э на трассе, э Холошевскому показалось, что они едут на одинаковых машинах одной команды. И это запрещено. И он сделал им замечание. И он так... И э он очень сильно-сильно позже сообразил уже, что это были разные машины. Просто... Шлемы очень были похожи в той гонке. Начиная с этапа в Алексей Ермаков использовал тоже свою оригинальную рассказку шлема, на которой был Там изображен Вообще больше шлем похож на шлем Педра деляроза в Макларене. Именно в современной раскра... варианте Там есть реклама, например, Джонни Волкера Но в этой гонке А, еще там на верхней части там, портрет Сильвестра Сталлоне, очень Алексей любит этого э, известного актера. Э, а в этой гонке почему-то и Алексей Ермаков использует э, обычный шлем, и едет он сейчас за Дэвида Кулхарда, соответственно, шотландский флаг. Э, это у нас Тирел, э, да, Тирелл был от Зима конечно же. Он все еще на третьем месте, как и Юрий Воронов на втором, как и Артем Емельяненко на... А третьем, а здесь у нас... Простите, на пятом, а здесь у нас... На четвертом, а здесь у нас борьба! Антона Плешков... Антон Плешков обогнал каким-то образом. Ой, нет, нет, нет, нет, не смог сдержать. Ошибся, не смог сдержать. Но, похоже, здесь у нас намечается в какой-то веке борьба... Так все, наверное, не закончится. Кирилл Именин против Антона Плешкова. Я не знаю, отрыв был существенный. Я не понимаю, почему Именин оказался впереди Плешкова. Хотя, возможно, всему пит пидстоп. Ибо вполне возможно, Именин на нем побывал. Нет, что-то, наверное, может быть с резиной. Или просто плохо настроена машина, но не в состоянии догонять сейчас. Да, похоже на пидстопе. На пидстопе побывал Кирилл Именин, и именно поэтому сейчас его э -э на некоторое время обогнал прыжков, но уже вновь пропустил, как мы с вами прекрасно э видим. А Вот и Ермаков, о котором я относительно недавно говорил, перед, ну, когда рассказывал о шлемах. Действительно, мы видим шотландский флаг на шлеме, шлем Давида Кулхарда. А, и Алексей Ермаков сейчас а, гоняет на круг, обгоняет Илью Моисеева. А вот здесь как раз был поворот, на выходе с которого самые высокие поребрики, самые ребристые. И мы видели, как прыгал, прыгал Вильямс и Моисеева И Александр Алешин в боксах Потеряет ли он свое восьмое место или нет? Вот что интересно По-моему, потерял Кто-то проехал, хотя, может быть, это круговой Нет, не теряет Кто-то из круговых проехал А вот сейчас потерял Не может попасть Не смог попасть сразу так, а кто проехал? Вот мне интересно. Проехал тишин, Но Никишин наверняка еще предстоит. Стоп. И благополучно выезжает. А вот проехали еще две машины. Я слышал по звуку. Не потерял? Нет, все-таки девятый. Но он едва не пропустил Марка Андроникова, который едет 10 а Никишину предстоит, как я уже сказал, еще один пит -стоп. Давайте посмотрим, может быть, на этом Круденову как раз сделает. И разворот Марка Андроникова на въезде в третий поворот. Кстати, довольно-таки довольно нетипичное место для разворота. Интересно, не было ли там контакта с предыдущим и Моисеевым. Самым последним сейчас как раз он идет на трассе, ибо все-таки Колобенков впереди него. Колобенков впереди, но мы помним, что относительно недавно Моисеев был на пик Возможно, Колобенков там еще не был, и ему такая остановка только лишь еще предстоит. По-прежнему Юрий Воронов двигается на втором месте. Я смотрю, сколько у нас осталось где-то еще 1200 секунд. Соответственно, это уже 20 минут. То есть эм, еще меньше времени остается до финиша 20 минут. Это где-то по моим прикидкам 15-16 кругов. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Так, если вы слышали сейчас небольшой пищащий звук, я прошу прощения. Просто я выключил кое-какое устройство. Для тех, кто забыл. Или смотрит эту запись не с самого начала, напоминаю, что э, с вами вифог.нет, интернет-портал, посвященный симрейсингу автоспорту, онлайн-чемпионат VFOG Back in History э, шестой этап Каталуния Монмела Близ Барселоны, э, Гран-при Испании 1996 года, который пилоты раз переигрывают по-своему. Э, и лидирует у нас сейчас вот как раз на ваших экранах Алексей Опарин на Макларене. Увереннейшее лидерство. Напоминаю, что по началу гонки его в самом начале вырвался с четвертого места Богдан Холошевский на второе. Пытался активно прессинговать. Но у него это не вышло. Затем он стал терять темп. И завершился этот разворотом. Разворотом в том самом повороте, где в 2008 году на настоящем Гран-при Испании 2008 года вылетел, разбился Хики Кваланин. Также... Нет, не, не так же, совершенно другой характер вылета, но тоже вылетел Богдан Холошевский. Его развернула машина стала поперек трассы, и он пытался отъехать, но не успел. И врезавшийся в него Владимир Соколов закончил гонку для Холошевского. И теперь... На втором месте Юрий Воронов, который безнадежно отстает от Опарина и не может с ним поспорить за лидерство в этой гонке. Вот, кстати, и сам Юрий Воронов. Следом за ним, по-прежнему, на третьем месте, идет Владимир Ковалев. Далее, по-прежнему, на четвертом месте Артем Емельяненко. Следом за ним непосредственно идет Александр Алешин на девятом месте. Но он идет за... не идет за ним в плане позиции, поскольку Артём обогнал его на круг. На пятом месте Кирил Именин. На шестом. По-прежнему. Я, я правильно стоп. Да, на шестом. Антон Плешков. На седьмом. Алексей Ермаков. А на восьмом. Месте у нас. Пропуская на круг, по-моему, сейчас Алексея Парина. Или, по-моему, это Ермаков. Нет, опарин, опарин, а, пропустил, и это, я так и не назвал имя, это Александр Никишин, а, следом за ним, вообще на самом деле Никишин идет восьмым виртуально, поскольку шел Алешин, но заехал в боксы и пропустил Никишин, а вот Никишин как раз в боксах еще не был, и сейчас он в них не заезжает, ну, затянутый стоп. а может быть у него совершенно другая тактика, как бы там ни было, восьмое место ему пока, одно единственное очко ему пока не гарантировано, а, следом, на имею в виду, позади Алешина на 10 месте. У нас а, Марк Андроников, дебютант. А, в принципе, не самый лучший дебют, как я уже говорил, но с другой стороны тоже неплохо. А, здесь у нас едва не вылетает, едва не теряет свой лишь е. Александр Колобенков. И заносит... А вот, подождите, Алешин, Алешин в боксах, Алешин в боксах в очередной раз! Ну вот а теперь, наверное, уже свое место восьмое а никишин себе гарантирует. Но почему Алёшин заезжает с бокса? Мне это, если честно, непонятно. Пит-стоп выглядит, в принципе, как плановый. И он с него выезжает. Таким образом, какой-то внеплановый пидстоп у команды Джордан, который лишает Александра Алёшина возможности побороться за очки. Более того, он пропускает Марка Андроникова. Обидно. За вполне неплохие места боролся Алёшин. Теперь у нас Алёшин предпоследний, ибо за ним идут всего два пилота. Александр Колобенков на лежье и Илья Моисеев. Который идет последним. Очень нестабильно, как вы видите. Вылетает. Идет на своем Вильямсе. Но, с другой стороны, он. Э -э он едет. И похоже. Ой-ой-ой, как там было опасно какой-то подскок на поребрике. Но он, по крайней мере, до финиша, я так понимаю, все-таки доедет. Доедет до финиша у нас. Илья Моисеев. А для него это тоже по-своему по по праздник. Э также. Я прошу прощения, небольшая. Механическая неполадка меня прервала Связанная с, с видео и звукозаписывающей программой Ну, это не страшно Пускай я потерял свою мысль, но я продолжу комментировать, как ни в чем не бывало Значит, у нас на первом месте по-прежнему опарин На втором Воронов, на третьем Владимир Ковалев И у нас вновь на перстопе Артем Емельяненко Так, а где... Нет, Емельян безнадежно далеко Он не успеет Таким образом, бо борьба в первой четверке у нас уже как бы оконченным. Проехал Гмитон. Воронов обошел на круг своего напарника. Вот так номер. Так, Именина вообще-то в определенный момент догонял Плешков. Ну, да, мы видели там борьбу, но Плешков сейчас уже все больше и больше упускает Именина в форте быстрее, чем в Феррари. Тоже по-своему смешно. Но это было бы в реальной формуле 1 невероятном, но здесь такое вполне возможно, ибо все зависит от пилотов, как я уже вам по ходу этой трансляции говорил. На седьмом месте по-прежнему Алексей Ермаков, и в принципе это тоже неплохо. А, бывали и похуже гонки у Алексея, хотя с другой стороны... Вот вы посмотрите, понтон погнут, левый понтон. И... А возможно это на этом круге случилось, так как... Едет в боксы Хотя, возможно, пидстоп плановый А Пантон мог помяться И в происшествии, вы помните, с Александром Кривенко Да, обычный, видимо, плановый пидстоп Так, и как бы его сейчас Никишин не обогнал Нет, нет, Никишин в совершенно другой части круга Если... Да, пидстоп абсолютно не затянутый И успевает Мы видим, там сейчас Илья Моисеев проезжает Но проезжает всего лишь Входя обратно в круг Далеко не в круг с Ермаковым, так как там явно не на один круг его Ермаков обогнал. Моисей вообще сейчас самый медленный пилот на трассе. Я сейчас вспомнил, о чем я говорил до технического сбоя. А может и не об этом? Неважно. Мы. Простите, Никишин все еще восьмой. Одно очко для Залбера, в принципе, тоже неплохо, учитывая, конечно, больше, чем им хотел... меньше, чем им хотелось, но тоже неплохо, особенно, учитывая прошлый этап в СПА. Конечно, была и намного лучше гонка, также и мало Там Никишин на более высоком месте приехал. И разворачивает прямо на наших глазах Марка Андроникова. Но развор... разворот не полный, он ловит машину, но теперь его атакует на круг опарин. Ой-ой-ой-ой-ой! Как... Только вот, к счастью, это был неопарен. Какой счастье это был неопарен? Это был Ермаков. И, впрочем, это тоже был обгон на круг. Ой-ой-ой, как он еще и Воронова. Ой-ой-ой, какой кошмар. Какая неуступчивость. И Ерма... Ой, Емельяненко еще. Давайте повтор посмотрим. Это, это что-то что с чем? Начинается все здесь, когда разворачивает Андроникова, мы это помним. Uh, он должен сейчас на круг уступить uh, Ермакова. И вот здесь он... Вот знаете, как Кухар ты Шумахер в Бельгии 98. Он пропустил, но не там замедлился. И не успел среагировать. Ну ладно, спишем это на вину Андроникова. Вот здесь сам разворачивает... А, так у него перед него нет. Ну, разворачивает. И он мешает Воронову. Воронов, по-моему, перед ним лишился, кстати. А здесь еще Емельяненко. И тоже контакт да в общем не шуточно сейчас пострадали э, пилоты команды Беннеттом и э, знаете это по прежнему повторно я хочу посмотреть по нет, э, ермаков поедет в бокс однозначно вот будет ли в боксах сейчас воронов вот что мне интересно вот почему еще позволяет ему повтору продолжаться нет возможно я не я ошибся насчет крыла так что смотрим гонку дальше нет, я ошибся, с, с машины вор... Нет, там явно что-то отлетело, но, к счастью, это не было какой-либо из антикрыльев. Э, так что в боксах он действительно не был. Э, но сейчас э, он атакует, в свою очередь, э, Марка Андроникова, и... Нет, но ну здесь, здесь э, пилот-команды Минарди аккуратно подвинулся. Э, этим не сумел воспользоваться Ковалев, который слегка приблизился к... к, к... Простите, к Воронову, но это ничего не значит, ибо отрыв и так слишком велик. Вот сейчас уже и Емельяненко будет проходить, Андроникова, надеемся, это плохим не закончится. Пятый по-прежнему именин, по-прежнему шестой Плешков. Седьмой, даже после ремонта, выезжает Ермаков... Однако для него это лишний питстоп потеря времени. Таким образом, наверное, на этом же седьмом месте он и останется. Восьмым по-прежнему идет э, Александр Никишин. Ой, ой ой как опасно сейчас! Проп... Ну, пропускал не опасно, просто он там замедлился. В общем, какую-то очередную ошибку допустил Андроников и не атакует ли он обратно? Нет, нет, не атакует. Но он не в состоянии, он едет медленнее. Э, по-прежнему на десятом месте э, Александр Алешин, одиннадцатым. Едет э, Александр Колобенков. Он сейчас должен будет пропустить э, Кирилла Именина. И последним, двенадцатым, едет у нас по-прежнему Я, Моисеев. Э, по-прежнему вот так вот. Владимир Соколов ушел с сервера, кстати. Ну да, ему, видимо, наблюдать. Сейчас на сервере только Дмитрий Киселев и Богдан Флашевский. Я имею в виду из сошедших. Так, давайте посмотрим, что у нас там с оставшимся временем. Так, осталось где-то примерно 600-700 секунд, это значит 10 минут, примерно так. Алексей парин, по-моему, там уже на бесчисленное количество кругов опередил и Моисеева. И теперь он будет обгонять. Хотя он вообще-то нет, сейчас прям не будет, он еще не настолько к нему приблизился. Но скоро будет обгонять Александра Алешина. Александра Алешина. Мне показалось, что какая-то машина в боксе, хотя, возможно, это все. Там я просто прикидываю, где примерно я ее видел. И мне кажется, что, наверное, это не пит-стоп, это там стоят Феррари, э, разбитое холосыство. Мы совсем недавно видели Алексея Парень Вполне нормально, удачно пропусти... э, Прошел на круг. Пропускают его сегодня все почти что. Его сегодня все пропускают. По-прежнему Воронов на второй позиции. За ним непосредственно позади него идет его напарник Артем Емельяненко. Напарник по бинетону, Но идет он за ним лишь непосредственно, поскольку... Вообще по позициям, позади Воронова идет Ковалев, а уж потом Емельяненко. Но Ковалев далеко, и в отличие от своего соперника за вторую позицию, он не обогнал Емельяненко на круг. Эм... Так. Кирилл и Минен все еще пятый э, на своем форте. Вообще, наверное, будет это лучшее выступление команды форте. Э, мы помним, на пятом нет. Простите, это тогда была ошибка хронометража Плешкова. На шестом месте шел Колобенков, пока не разбил свой форти на этапе в спа. Сейчас, видимо, Тирилл и Минен претендуют на то, чтобы доехать до финиша на пятом месте. На шестом месте по-прежнему едет э -э, Антон Плешков на Феррари. Наверное, из... Э -э, наверное, худшее выступление команды Феррари сегодня. Хотя, подождите, нет, была Сузука, когда в одиночку представлял Феррари Флашевский. Да нет здесь, потому что там-то он... Да, у него был дисконект, он вылетел, но он вылетел, лидируя в гонке. И лидируя, ну, я бы не сказал, что безоговорочно, как сейчас опарин, но очень-очень уверенно. И именно этот дисконект э, не позволил ему выиграть гонку. Э, но, впрочем, холошистый, как вы знаете, отыгрался в э, Донингтоне. Э, в, в Монсе он был вторым. Э, в Имале. тоже было плохое выступление, он приехал только четвертым. Спал вторым, но, тем не менее, здесь Холошевский вовсе вылетел. А, а здесь всего лишь третий раз за весь чемпионат у него есть напарник, и напарник этот шестой, так что, наверное, все-таки я не ошибусь если скажу, что сейчас выступление команды Феррари худшее в сезоне. И виноват-то тут не Прыжков, виноват Холошевский, потому что, да, к нему в него приложился Соколов, но вылетел-то перед этим Холошевский абсолютно сам. Это уже вторая его подряд пилотская ошибка после спа, но в спа это стоило ему победы, а не, а не гонки в целом. Хотя Халшевский потом признавался на пресс-конференции, что догнать а вообще опарин он был не в состоянии, дело было не в той аварии. Дело было вообще в том, что опарин был просто намного быстрее. Он просто замешкался на старте и Холошевский этим воспользовался, но потом уже он не. Он просто сдерживал его, мешал пройти, я говорю о Холошевском, а выиграть э, Холошевский был не в состоянии. Он считает, что все равно рано или поздно, если бы опарин не совершил никакой фатальной ошибки, пытаясь его опередить, то все равно он рано или поздно бы его пропустил. Кстати, я только что обратил внимание, у Ермакова помят не только понтон, но и частично погнута дуга безопасности. Обратите внимание, а это значит, что действительно эти повреждения он получил как раз в стычке с Александром Кривенко. И сейчас должен перейти, пропустить его Илья Моисеев. Пора, Булжин! Странно, я сегодня всех вовремя пропускал, как на него не, не похоже. Честно говоря, странно мне наблюдать такую картину, что Илья всех не пропускает на круг. Но здесь подвинулся. Так, здесь Никишин, и на круг его будет обходить, э, видимо, Кирилл и Менин, да, и проходит вполне успешно. А, По-прежнему у нас сохраняются все те же позиции на... Вообще во всем пилитоне ничего не меняется, и борьбы никакой не ожидается. Остается совсем немного до финиша, где-то приблизительно 5 минут и где-то 3-4 круга. Мы ждем уже этот финиш с нетерпением, потому что гонка, да, были определены, но все равно гонка в целом довольно-таки скучная. И я, я не знаю, как вы, я лично уже жду финиша, потому что хочется посмотреть этот победный финиш Алексея Апарина. И, если честно, сердцем я уже в следующей гонке в Хересе. Э, то есть пилоты уедут отсюда совсем недалеко. Э, все это будет тоже в Испании. Второе из трех в этом чемпионате Гран-при Европы. Э, да, вот, забавное такое свойство, из-за того, что каждый раз пилоты проигрывают, переигрывают по-своему самые известные гонки Формулы-1 э, за разных лет. Так получается, что там, да, принцип сохраняется, что если есть какая-то трасса, то есть, например, э, то она сохраняет, то она Один-единственный раз за весь чемпионат. То есть, вот, например, Барселона, то есть, естественно, ее в чемпионате больше не будет. Как и 96 -го года. Но это трассы, а вот именно... Гран-при, названия их, они меняются, некоторые совпадают, и так получилось, что... Так, если вот одно Гран-при Германии, одно Гран-при Испании, одно Гран-при Великобритании, а вот Гран-при Европы сразу три. Одно из них уже прошло, это был Доннингтон 93 -го года. Следующая гонка, это будет второй Гран-при Европы в... в испанском Хересе, Херес де ла Фронтера. А следующий будет очень не скоро на в предпоследнем этапе 2007 год Гран-при Европы на Ньютбург-ринге. Ну что ж, наверное, остается совсем мало кругов. И, наверное, уже в последний раз и еще раз переключусь по всем пилотам, смотря кто на каком месте идет. Юрий Воронов. второй по-прежнему готовится обойти на круг Александра Колобенкова. Третий Владимир Ковалев. Мне показался там дымок от какого-то вылета. А может быть я не прав. Третий, третий... Стоп. Четвертый, конечно же, ошиб ошибся Четвертый, Артем Емельяненко Пятый по-прежнему Кирилл Именин, шестой по-прежнему Антон Плешков по-прежнему Седьмой Алексей Ермаков, следом Александр Никишин Марк Андрёнников И Александр Алешин Замыкают пелетон Александр Колобенков И я, Моисеев Я Моисеев, который довольно-таки Пытается не пропустить Александра Никишина. Ну, может быть просто радуется так таким образом, что доезжает до финиша. И вновь мы переключаемся на Алексея Апарина, который, возможно, уже уходит на. Сейчас посмотрю. Да, на последний круг вряд ли. А вот то, что он на предпоследнем круге, это вполне вероятно. Так что пока я предлагаю посмотреть на трассе его глазами, ибо гонка уже совсем скоро закончится. Поворот Рипсолин сейчас проходил, если не ошибаюсь. И вновь там кто-то впереди маячит из круговых. Кого он сегодня не обогнал скажите? По-моему, он не обогнал только Ковалева и Воронова. И то насчет Ковалева я сильно сомневаюсь. А сейчас он обходит так круг коваленкова Колобенкова, это определенно был лишье. А мы помним, что второй лежье Дмитрий Киселек сошел еще в начале гонки. То есть последний поворот, и сейчас последний смотрим. Последний ли это круг. Нет. Нет, этот круг был явно не последним. Я даже насчет этого, который только что начался, я даже насчет него. Сейчас сомневаюсь. Возможно, этот предпоследний. Хотя может быть я сейчас. В общем, я не знаю точно. Либо предпоследний, либо последний круг. По крайней мере, если уж этот не последний, то э, предпоследний он точно. Это, это, это 100%. То есть, это как минимум предпоследний круг, но я считаю, что, в принципе, это уже может быть и последний. Как знать, возможно, да, в общем-то, до конца круга еще далеко еще раз успею. Э, Воронов, э, Ковалев, Емельяненко. Кстати, первый Емель... финиш Емельяненко и первый финиш в очках. В общем-то, есть с чем поздравить. Именин э, Емельян... Плешков, э, Дермаков, Никишин, э, Андроников, Алешин, Колобенков, Моисеев и вновь э, парень, парень за, только что закончил второй сектор. Так, мне показалось дымок какой-то танк перед него кто-то едет. По-моему, и Демьяньенко. Да, я, знаете, я даже я тогда еще не разглядел, я просто кинул ластик, ведь действительно я угадал там Бенетон и Демьяньенко. Так, ну что ж, смотрим, финиш ли это? Да! Это финиш, финиш гонки. Я, я угадал последний круг, и... Алексей Апарин выигрывает Гран-при Испании 96 -го года. Выигрывает третью гонку и вторую подряд в этом чемпионате. Ну что ж. здесь А, крутит жука, ну конечно, как всегда. Конечно же, поздравляем Алексея с этой его победой в доминирующем стиле. Ибо такое, в общем-то, еще никому не удавалось. Три победы в этом чемпионате еще. Ни у кого нет даже двух. Двух ни у кого нет. Так что, возможно, он оторв оторвется от Холошевского. Уж тем более он оторвался от Воронова. И я как бы... В Суперлиге играет. Но я все-таки все надеемся, что ради интереса борьбы успеют посоперничать с ним. И, конечно, Халашевский и Воронов. Ну что ж, посмотрим. Вот только сейчас финишировал... А, нет, Вордов фини... еще и не финишировал вовсе. Финишировал Ковалев. Финишировал, по-моему, Емельяненко должен был уже, по идее. Даже если... Нет, Емельяненко еще не финишировал. Финиширует сейчас Емельян на ваших экранах. А... Лешков тоже, он там пропустил Емельяненко. Финишировал уже явно... Да, уже многие в боксах. В позиции... Ой, как-то... А, нет, не закрутил такие. Моисееву тоже, это для него маленькая победа. Он впервые доехал до финиша. Смотрим, вот только. Это, по-моему, Холошевский. Да. Машины. Так, это, наверное, может быть Киселев. Вот только опарин. Теперь очень вот, воронова крутить жука. Ну, для него второе место тоже кое-что. А уж для команды-то тем более. Финишил уже давно Ковалев. Это Емельяненко, тоже праздник, маленький, маленький праздник на его улице. Кирилл Именин. Это. Это. Я вижу там единичка. Это не Холошевский. А, а Ермаков. Никишин. Марк все еще едет, Андроников. Нож в боксы. Да, именно так. <кх -кх -кх, прошу прощения. Да, действительно, едет уже в боксы. А все остальные уже там. Нет. Нет, Воронов едет в боксы еще. А вот э Марк только едет. <с> радуется, видимо, раз так делает. Значит, радуется, что доехал до финиша. И у нас пока на трассе только Юрий Воронов, которому очень уж хочется доехать до финиша. Ой, простите, до да какого уж финиша? Он же финишировал давно, <с> в боксы ему хочется доехать. Просто нажать Escape ему, наверное, э не очень-то хочется. Ну что ж, давайте пока посмотрим, как он едет в боксы. А, я должен вам сказать, что, в общем-то, уже все гонка закончилась. А, встретимся мы с вами в следующий раз уже совсем недалеко отсюда. <с> относительно, ну, как, гонки постоянно едут по всему миру. Конечно, в Испании эти города явно не слишком-то близко расположены. Но, тем не менее, по мировым меркам это будет очень недалеко отсюда. Херес, Даля известный... Ой, и тут тоже жука закручивает. Этап Гран-при Европы 11-го года, все вы помните. Борьба за титул между Жаком Вильневым и Михаилом Шумахером, которая кончилась относительно неудачно для Шумахера. Почему относительно, абсолютно неудачно? Он вытолкнул Вильнева. Не совсем, можно даже так сказать, честно поступил. Извините, не могу вам показать Опарина, потому что он вышел с обидно. А вот, если это его так можно назвать. Ну, тогда покажу вам Воронова. Ну что ж, я вообще Опарина хотел показать, потому что действительно он уже победил в этой гонке. Ну что ж, в общем-то, в качестве, как обычно, финального бонуса, я покажу вам, опять же, финиш. Алексей, Парина его глазами, без моих комментариев. И, как я уже сказал, в следующий раз встречаемся с вами в Хересе, где пилоты по-своему переиграют Гран-при Европы 1997 -го года. И, в общем-то, я уже прощаюсь с вами, говорю вам до свидания, до встречи следующем, на следующем этапе в Хересе смотрите вы сейчас повтор опять же повторяю финиш Алексея Парина ну что ж я прощаюсь с вами до свидания Brilliant! Brilliant! Brilliant! Excellent work, fantastic, very hard. Oh, it's brilliant, guys. Great job, great job, all of you. I'm happy birthday, Daddy.